Всем привет друзья. У нас наступил вечер. Дима с Давидом пошли домой, отправила картошки, накормили хозяйство. Берем теперь отходы, все. Берем отходы. Хотелось 1 сентября, но я отказалась. Я говорю, давайте со 2 с воспитательностью договорилась, потому что 1 сентября у нашей Амины день рождения. Вы, конечно, это видео или увидели, или увидите. Как мы подготавливались, как что было. Вот девчонки только со мной остались. а мои мои маленькие Дима! куклы. Ой, да ладно, звезда моя. Дима. Короче, хочу вам сегодня историю рассказать. Историю. А, да. Что к чему и как почему. Так молоко надо убрать. Ага, круш. Сегодня, короче, ходили с Димой в итоге с Димой пошли. Дима говорит, там Казанков, колбасный магнат, депутат Марийской госдумы. Марийской, я не знаю, может, еще где думы. А в итоге он стоит, нас увидел, и мы его увидели, прям разговорились, как будто мы сто лет знакомы в обед. Он у меня в друзьях, в одноклассниках есть, ВКонтакте не помню. ВКонтакте у меня там только мастера. Ну, мало кто из поселка нашего, потому что и в итоге мы разговорились там он разговаривал стоял он был с помощницей разговаривал стоял с, с с продавцом ну на рынке и мужик такой я говорю слушайте у нас проблема есть какая проблема я говорю какая у нас у нас садики в теремке Позречь на улице, где мы живем, куда мои девочки ходят, там асфальт разбитый. Там дети ходят, и я сама чуть не падаю, там вечно спотыкаюсь и хожу. Просто ужасная дорога. Я ему это все передала, и они меня... Мужик тот кричит, я первый, я первый. Я говорю, ладно, что, очередь что ли. Кого запишут, тот, тот первый, говорю. Казанков смеется. Потом мы еще сфотографировались. Я говорила, а вот мы сделали фотографию. Казанков Дима с Димой моим стоит на Кодек Фуджи фильм называется не Кодек уже Фуджи фильм, и я здесь стою деловая колбаса вот это мы фоткались а здесь тетя Лена, Казанков и я так что вот так вот друзья а в итоге, а я еще сказала, въезд у нас на Заречную улицу, там дорога у нас там полностью разбита. Но я засниму на видео, покажу вам, что я не чесалкина, так как на самом деле, когда мы идем, идем чуть ли там не наезжают на людей, так как, потому что дорога разбита. Откуда ехать, правильно? Они съезжают на переход. На переход, можно сказать, в центре, да, они сделали вот это. А, аминка чуть у меня не попала. Потом смотрю, асфальт сделали, ладно. Э -э машин 5 остановились за нами, за Аминкой. Ну, короче, вот как есть, так есть. Они меня записали. Номер телефона записали, к вам позвонят. Я говорю, ладно, буду ждать с нетерпением. Мы там много о чем поговорили. Минут 15 мы разговаривали. Политиканы, короче, политиканы мы ищуте. А, особенно я. Я люблю поговорить, вы знаете. Я, я, я знаете, без комплексов. Я начинаю, меня прет и все. Меня прет лбом. <coughs> Дима у меня стоит. А, офигел. Короче, фотографироваться. А я говорю, у нас фотография есть с сыном моим Димой. Вы, говорю, лет шесть назад, назад фоткались, говорю, он такой маленький. но ну, это было на детской площадке, это было вечером, темная фотография. А на кодек, кодек, или как там, быстро-то фотка-то делается. Кодек, наверное. Вот он сделал давай, говорит, Дима, сфотографируемся, вот они руку пожали, сфоткались, Дима такой, мам, я, говорит, не люблю же фотографироваться, зачем ты меня заставила, а что, говорю, заставила, он тебя, он тебя сам попросил, давай, Дима, сфоткаемся, вот и все, говорю, еще лет через шесть опять сфоткаетесь, Два, две фотки уже есть, говорю, потом я сфоткалась, а потом моя знакомая женщина, очень хорошо знакома. Она, она кричит, Гузеля, давай вместе с нами, Гузеля, давай, давай только и слышно Гузеля, Гузеля, Гузеля. Как будто там, я не знаю, не Казанков, а Гузеля приехала на рынок <coughs> депутат. Вот. Ну, мы троем сфоткались, потом они вдвоем сфоткались. Я выставила у себя в Одноклассниках, а ВКонтакте выставила обязательно, там, потому что есть у меня доброжелатели очень хорошие, пускай видят, пускай слышат. Вот. Ну, то, что меня беспокоило, конечно, я все сказала. Я говорю, в администрацию обращаются люди, они как-то игнорят. Они в администрации денег нету, но зато у них есть деньги, тротуарную эту плитку ложить вокруг парка. Мы вот куженерцы вообще не понимаем, зачем она там нужна. Ну вот зачем? Я вот засниму и вам покажу, это обязательно. И засниму вот эти три доро а, две дороги, а, то есть садики, потом въезд в нашу Заречную, и где администрация ложит плитку. А тротуарную, но ну, я вообще не понимаю. Вот хоть убейте, не понимаю. Зачем туда деньги кидать, если у тебя столько проблем а, в, в самом поселке Кужинер, и кидать просто, просто деньги налево, направо, это тоже не дело. Хотя многие возмущены, то, что вот и то, что у нас вот такие дороги реально разбитые. Но не слышат администрация, народ не слышит. Они просто делают свое. Они решили так сделать и все. Никакой, то есть никакого как-то собеседования. То хотя бы спросили бы у жителей поселка, да, что вы хотите, да, ну давайте сделаем, что вам надо, что вот срочно вам надо. Давайте сделаем, обговорим всю эту тему, даже в этом же подслушанном э, нашей группе Кужнер, потому что администрация там есть, они отвечают, э, допустим, что-то в администрацию группа грубо что-то напишут, они в ответку пишут, а вот э, группа есть у них у самих администрация, но комментарии там отключены, я хотела как-то написать им, э, комментарии отключены, запис, э, писать не могу туда. Вот как-то так. Если есть возможность, обязательно надо высказывать. Не надо это в себе держать и между соседкой там пыш-пуш-пуш -пыш говорить. Это обязательно надо. Это сто процентов, друзья, сто процентов. Так что не надо бояться. Будьте смелее. Не бойтесь. На носу выборы. Я тоже хочу сходить на выборы. Есть у меня... Есть я за кого хочу, но точно не за ядросов, а за ядросов я не хочу. Ну, короче, это будет секрет, за кого я буду голосовать. Я никого не агитирую, у каждого свое мнение. Просто я говорю свое, о себе, я о себе говорю. Так как, вы знаете, мне, мне надо высказать, мне надо это все сказать, у меня там подружке сказала, сегодня она смеется. Надо мной. Ну ты гузелька, говорит, даешь. Ну ты гузелька даешь, говорит, да, а что, говорю? Ну ты бы не подошла бы, что ли. Вот, допустим, вот что-то тебе не нравится. Но она такая же шустрая, как я. Мы с ней прям девчонки-девчонки. И она бы тоже подошла. Вот. Она в городе работает. Так что как-то так. Короче, друзья, вот смотрите, вот у нас заплатка здесь. И здесь дети у нас ходят. Хочу показать. Здесь ямы такие. Здесь они пройдут, один упадет, и все здесь упадут. Администрация вообще денег не дает. Да? Это? Но Это У них нет. денег нет. А у них у парка вот эту плитку ложить, у них деньги есть. Которая, вот, Но ну, она вообще там ни к чему, так ведь? Ну все, ни к чему. Хотят по-городскому сделать. По-городскому хотят. Но нашим детям тоже здесь надо. Здесь-то вообще заплатку-то это... здесь. Небольшая заплатка надо ведь здесь сделать. Куда пришел? Вообще вступить нельзя было. Все один асфальт держал. Да, держал. да, да, да. да. Все, думаю, потом... А Если здесь будет... малыши ходят. Вот они ведь полтора годика, вот не дай бог упал один, и они все попадают. И все раны, раны будут у них. У всех я вот сама тот раз споткнулась здесь садик пришла как как маленький ребенок споткнулась не посмотрела вот об эту вот об эту ерунду и это чуть не упала чуть не упала а малыши а тут да они вообще все ведь по сторонам смотрят и все а под ноги нет какой под ноги здесь по ровному асфальту идут падают они а здесь то это ведь вообще это Администрации надо, чтобы дошло до них, они вообще не видят, не слышат нас. Вот засняла видео доказательства. Что нам надо здесь асфальт сделать. Асфальт сделать нашим детям. Здесь немного надо-то. Там кругом-то нормально вроде, да? Там нормально. Там нормально. Вот здесь асфальт. Мышков 5 купили. привезли. Сделали, а да, не, от, не она, отлетит она... потом? А? Не отлетит потом? Нет, потом сделалось еще. А -а -а. Мешков 5-то мало. Сейчас есть 500 это... ага. Ну да. она не Много чего Креп, есть. Она, да, да, да. И вот и у нас денег на садик не выделяют. Не дают. Жалко администрации. Игнорят нас. И не хотят. Предлагали сами, да? И что сказали? Денег нету. Пробивают, но не дают все. Все есть... Денег нету, да. Ну, деньги есть только парк у них устраивать. Вот эту тротуарную плитку выкладывать, которая вот, ну ни к чему она за парком не нужна. Там были деревья, там они очень хорошо росли. И красиво было. Ну, кто вокруг парка будет ходить по этому тротуару. У нас по Заречной улице... Народу больше, чем вот там проживает. Здесь домов? Да. А там что? Конечно, нам надо здесь сделать это все. А дороги-то я вообще молчу. Здесь вон на это, на пов на повороте-то. А, тут. Это вот, вот. Да, вот там. А там вроде наладили. А нет? нет здесь не наладили. Да, на Да, мостах. да, да. Вот. Мы на мотоблоке едем, мы чуть на людей не наезжаем я сама пешеход и на меня чуть, а мы с детьми ходим. Это ужас, что творится. Будем добиваться денег. Спасибо. Вот здесь заплатка у нас тоже надо, вот это сделать, вот заплатка у нас. Кошмар. Вот здесь, вот сейчас проедет машина, и как раз вы видите, как она проедет. Вот по ямочкам. А мы, а мы на мотоблоке так вообще съезжаем вот сюда и все кошмар. Творится. Пойду сейчас специально вам покажу эту Тратуарную кипочку. Друзья, пришла наш парк. Хочу вам показать Попа. наши тротуарные тропинки, которые делают за воротами. Здесь я не спорю, здесь все отлично сделали. Здесь на 9 мая. И дети, и все ходят, чтят память нашим воинам. Это прекрасно, это все хорошо. Но я возмущена тем, что у нас дороги не делают и не хотят делать наши Уважаемая администрация. Здесь детский, детская площадка. Ну, здесь народ живет. Но большинство, конечно, у нас магазины. Вот несколько домиков. школа искусств нынче отремонтировали. Ну, скажем так, на лет 5 пойдет. А там уже Видно будет, как все покажет себя этот ремонт. Вот. Сейчас я вам покажу тротуар. Тротуарную пусту, вот которую здесь вывозили. Вот здание администрации прямо. Нафига она нужна? Я не понимаю. Объясните мне. Когда у нас дороги кругом разбиты, и везде надо делать... Так, Сейчас, секунду, еще покажу красоту Красоты наши. Вот, отсюда начинаю Ну ладно, здесь одностороннее движение И там все, надо заплатку поставить полностью Машины обижают. Ну ладно, одностороннее, это более-менее По ямкам гоняют Ну вот, друзья, я показала самую малость у нас, если побегать по этим заплаткам, да, по этим ямам, это надо будет целый день бегать по нашему поселку. Так что администрация нашего района, нашего поселка, не выделяет денег ни на садик, ни на дороге. И у нашего подъезда кошмар, что творится. Кошмар. Хотя, а, получают деньги, платим за капремонт, как вы видите. И никакого капремонта у нас нет. Здесь вишня спускаешься, вишня, дети падают, и асфальт. Асфальт везде ямы. Короче, вот такой по скрипту. Не у всех подъездов, но большинство. Так что я не знаю, куда смотрит наша администрация и командхоз, и дорожники. Все вместе. Все вместе.